Вот, а именно связан с событиями э, революционной эпохи, когда вот, собственно говоря, и формировалась новая э, политическая карта, и решался вопрос о том, какой из советских республик должен ходить на Горный Карабах.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 состав какого государства территории Нагорного Карабаха. Во-вторых, она включает в себя элементы э, межнациональной розни между армянами и азербайджанцами. Ну и, в-третьих, уже как косвенный элемент, она имеет также определенные религиозные аспекты, поскольку э, азербайджанцы мусульмане, а армяне христиане.